Привет, ребят! Я хочу вас пригласить на открытую встречу, которая состоится в декабре, 10-11 декабря, суббота, воскресенье. Это будет встреча открытая по. Я расскажу про... про автономию. Я расскажу про вечность, я расскажу про время. И самое главное я вам расскажу про то, что происходит со мной, я вам расскажу про то, что происходит в этом мире. И как только вы выберетесь из этих блошиных бегов, многие темы, многие вопросы от вас просто отвалятся. И то, к чему вы сейчас стремитесь, то, чего вы думаете, что вы не можете достичь по каким-то причинам, что вас что-то сдерживает, что-то не получается. Вот вы вроде столько всего знаете, но все равно что-то не то, что-то не туда идет, что-то вы не... недопонимаете. Хотя вроде уже столько знаний, столько опыта, столько всего. Но все намного проще. И как только вы поймете то, о чем я говорю, как только вы услышите те моменты, которые очень просты. 90% того, к чему вы стремитесь, от вас просто отвалится и придет к вам жизнь в жизни. Готовы к этому? Приходите.